Добрый день, дорогие друзья! Сегодня посмотрим, как записать караоке при помощи одной нашей программы Sony Vegas программа видеомонтажа Есть дополнительные программы для записывания караоке но я решила сначала, для начала, попробовать только в Sony Vegas Ну, посмотрите, что у меня получилось Я взяла известную песню «Выйду я с конем», как-то так называется, не буду утверждать, но песня замечательная, она мне очень нравится, послушайте. «Выйду ночью в поле с конем. Тихо пойдем. Мы пойдем с конем полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ну вот, дорогие друзья, я останавливаю на этом месте, можно послушать, И вообще в конце, наверное, что получится, я вам покажу полностью этот клип, вот. Значит, что у нас здесь такое, внизу идет текст, и он меняется по мере продвижения нашего В синий цвет, там, где надо тянуть, тянется. Вот как это сделать, чтобы у нас был анимированный текст получился. Вот посмотрите, вверху у меня два ряда окон видео текста. Значит, первый идет белым цветом, вот эта, эта строка для белого цвета, а эта строка тот же самый текст, наложенный поверх белого синим. И чтобы была такая анимация синего цвета, нам нужно будет делать вот такую вот масочку и передвигать ее из стороны в сторону но ну, сейчас э, давайте попробуем последовательно я вам покажу как я это делаю немножко расширю а какие у меня здесь дорожки так раз два три дорожки видео видео тут картинки самая нижняя поскольку я ее Буду монтировать дальше в последнюю очередь. А сейчас я занимаюсь только текстом. Поэтому у меня дорожка с песней. Вот. Ребятки, с которыми мы будем петь, группа отлично поют без инструменталки. Вот вокал такой замечательный. Ну, сами слышите. И сверху две видеодорожки для текста. Итак, что мы делаем? Прослушиваем текст. Ай, брусничный цвет, алый да рассвет. Ай, цвет, алый да рассвет. Ну, чтобы не путаться, нам надо найти текст песенки сейчас я посмотрю где он у меня так наверное он где-то далеко запрятан поэтому давайте будем слушать хорошо слова но имейте в виду, что вам понадобится текст ну вот возьмем вот этот фрагмент чтобы долго не возиться, я беру с нижней дорожки файл и просто-напросто его копирую. Каким образом? Зажимаю кнопку Ctrl и перетаскиваю копию вот сюда. Все, Create. Окей, Создали. Алый до рассвет. Растягиваю немножечко. Вот, как будет звучать этот фрагмент. Ай, цвет, алый, да, а, ну, вот так вот будет звучать у нас этот фрагмент. А, на старом, на скопированном у нас другие слова, поэтому давайте их поменяем. Ай. брусничный цвет алый до да, рассвет вот такой текст у нас получился и теперь берем копируем опять зажимаем Ctrl и тянем вверх наш квадратик создали мы полностью скопировали единственное мне не понравилось что у нас тут стоял курсор давайте отменим эту операцию еще раз растянем чтобы все было точно вот так все и теперь что мы делаем нажимаем на зелененький прямоугольничек пленочка да идем во вкладочку properties и меняем цвет на синий вот все у нас весь текст закрылся синим цветом а теперь чтобы э, синий цвет был у нас растянут не на весь фрагмент а передвигался согласно песне мы сделаем маску чтобы сделать маску, нажимаем вот сюда, на панкроп. И вот нижняя дорожка у нас для маски. Ставим маску, маск, галочка маск. Проследите, чтобы у вас была синхронизация курсора, то есть с замочком буква «Ай». Видите, написано «Синк курсор». Тогда у вас ваш курсор и курсор вот здесь их местоположение будет синхронизировано маску берем прямоугольную и рисуем масочку вокруг текста обратите внимание мы работаем с верхним прямоугольничком теперь эту маску поскольку это у нас начальный ключевой кадр сдвигаем в сторону и вот открылся у нас нижний прямоугольничек с белым текстом ну теперь давайте будем э -э -э, анимировать нашу масочку каким образом прослушиваем текст тут э, у нас идет растяжение да но здесь можно поставить ключевой кадр ай брусни давай ай бруснич давайте еще раз пусть пропает айбруснич давайте добавим тут маску э, вернее э, ключевой кадр теперь ный двигаем нашу масочку видите появляется ключевой кадр как только мы манипуляции с маской делаем цвет Видите, как долго звучит у нас слово цвет алый тоже тянется алый до да рассвет поставим ключевой кадр полностью открывается а теперь смотрим что у нас получилось Ай, цвет, да Ай, цвет, да Ай... ну довольно таки неплохо у нас получилось ну вот, теперь вы знаете, как нам анимировать цвет, чтобы у нас все получалось. Ну и под завязку, пожалуй, картиночку какую-нибудь поставим. Давайте поставим какую-нибудь картинку, выберем, чтобы вам было красиво смотреть. И весь этот фрагмент, наверное, так какой у нас тут текст? Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю, да? Давайте по зеленому, по зеленому полю будут скакать казаки немножко обрежем так это вообще можно убрать звук и ставим где рождает поле зарю вот так звук убирает Давайте этот фрагмент вот отсюда проиграем. Я разок посмотрю, где поле ай, цвет. Ага, ай, брусничный цвет, давайте поставим еще одну картиночку. у нас картинка менялась синхронно картинку поставим вот такую уж не знаю какой тут цвет но Ай, брусь, цвет, алый, да, Ай, брусь, нишний... ну вот дорогие мои <laughs> все что хотела я вам показала я думаю, что вы умеете работать с маской в Sony Vegas. А если не умеете, то тут все просто. Просто галочку ставите, выбираете прямоугольную маску и зажимаете курсором, рисуете ее, и все у вас получается. Поэтому не бойтесь ничего, берите вот так Ctrl, тащите на следующий фрагмент растягивайте его на весь текст прослушивайте о чем тут поется Али есть то место Али его нет али есть то место Али его нет Давайте исправим слова три раза щелкаем Али есть то место али его нет али есть то место али его нет а, ну и еще раз контур зажимаем копируем все у нас скопировались и слова а, цвет пропитис голубой ставим голубенький цвет ну, можете поиграть с тенью, сделать ее поменьше, ну и так далее, если вам захочется. Ну, я оставлю так, это не суть важно, нам главное. Вот. Ну а дальше анимируйте текст при помощи маски. Нажимаем панкроп, ивент панкроп, выбираем маска, рисуем прямоугольную маску. От руки, друзья, сдвигаем ее на начало, чтобы у нас был беленький текст. И теперь смотрим, когда начинается у нас Али. Ага, вот начинается Али. Здесь поставим ключевой кадрик. Просто нажимаем плюс. Вот он, ключевой кадр. Отсюда будет начинаться анимация текста, то есть он будет становиться голубым. Ну, здесь равномерно вроде идет без растяжек у нас текст, поэтому али есть, то кажется вот так на этом месте. Вот так. Ага. Ну-ка я посмотрю, а то ли я... Ага, ай брусничный цвет, алый до рассвет. Али есть то место. Али есть то место, и его нет. Вылез вот этот ключевой кадр. Давайте его уберем. А, вообще тут равномерно примерно идет э, текст, поэтому давайте еще раз прослушаем. А, ну там идет растяжка долгая, но это не суть важно. А, а так вообще равномерно идет текст, давайте посмотрим. Угу. Ну, в общем, потренируйтесь, ладно, давайте сожмем немножко, немножко сожмем все это дело, поскольку отстает у нас. Так, здесь можно еще побыстрее. А это можно немножко подрастянуть еще раз. Ну, в общем, друзья, вот смотрите, дорогие мои, упражняйтесь, и у вас будет получаться сходу с налету. У меня тоже не сразу, поскольку в караокошных делах пока опыт небольшой. но, в общем-то, я думаю, все получится. Кому понравилось видео, было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будем продолжать продвигать наш музыкальный олимп дальше. Всего доброго вам, всем пока, с вами был канал Тех Минимум.